Всем добрый день. Я Валерий Литенков. Нахожусь сейчас по улице Часовая. Здесь будем смотреть офисное помещение. Инвестируем сами, чтобы как раз вот проверить момент инвестиции и полностью. Компаньоном пойдет у нас Востянов Иван. Потом отдельный видеоролик мы с ними снимем и уже более подробно расскажем все, что касаемо нежилых помещений, начиная с проверки, заканчивая торговлей, выгодностью, ну и так далее. А теперь давай по ситуации по офису. Вот все это помещение 85 квадратных метров. В этом помещении две двери. Вот это одна дверь. Вот эта дверь вторая. А значит, как делятся? Делятся они вот по этой перегородке. То есть одно помещение у нас получается вот это большое, где-то 50 квадратных метров. И 33 квадратных метров у нас получается вот эта вот половинка. Вот, значит, что мы в этой половинке видим? Значит, теоретически, если перегородить вот здесь вот стенкой, вот здесь можно сделать одно небольшое помещение, и там можно сделать второе небольшое помещение. А санузел вот напротив. Валя, открой, пожалуйста, дверку. Да, санузел. Да, вот санузел. То есть здесь, в принципе, все, все прям на месте. Да не, ну а что заходить-то, что, оно не видел? Красивый, не, не, я понял, ну... Но... Да, обязательно, конечно. Присваивается, когда номер, номер ну, да. купить. Этот макушка получается. Ну, как давай, правда? Да, да. А да. вы понимаете, сразу продавайте. А, вы <сёк> а что, надо с собой развернуть получение? Ну, все, все и продать сразу. Что не сделали? Это было бы удобно. Надо, ну, две, две, недели. две недели. А долю купать-то развернуть. Так, или мы, допустим, берем в дальней нам нужно будет на две доли брать. Как мы с вами делаем? Представляете, ну, а да, чем... вот, мы берем по одной второй, да. а берем, мы, получается, не одну вторую. Даже еще и квадрат у меня один день. мы записываем пример на одну, ну я говорю, одну треть. Да. И эту одну треть, к примеру, потом да. сами заполняем. Да, ну как, по метрам все-таки получится, мы его здесь пять. Ну, внутри. внутри. Это будет так же Сделку сделай, не Нет, просто зависит сейчас, кадастрой сколько. У 5... Подождите, я Ну, 15. я с вами... Подождите, я с вами... Подождите, я с вами. Подождите, я с 次回予告<音声> Территория бывшего завода. На данный момент территория все перестраиваются под офисные центры. Скорее всего, что будет дорожание квадратного метра с учетом того, что до метров Сокол здесь 6 минут пешком.